Привет! Если вам нужно выгрузить данные о трафике, конверсии и запросам, по которым ранжируется ваш сайт из Яндекс.Метрики, с этим справится Netpeak Spider. Чтобы запустить такую проверку, нужно дать программе доступ к вашим данным в Яндекс.Метрике. Это можно сделать в настройках. Затем выбрать нужный сегмент трафика, например, поисковый или рекламный. Необходимый временной диапазон и, если нужно, в конце можно включить выгрузку поисковых фраз. Затем нужно выбрать необходимые параметры на боковой панели, ввести адрес сайта и нажать на кнопку «Старт». Как только программа закончит сканирование, начнется выгрузка данных. Она может занять какое-то время, если данных очень много. Затем анализ полученных результатов, после чего на боковой панели вы увидите список найденных ошибок. Например, неиндексируемые страницы с трафиком или максимальный показатель отказов. Нажмите на любую из ошибок, чтобы открыть список страниц, где она была найдена. Конечно, стоит перепроверить, можете ли вы что-то улучшить в этом случае. Например, если ошибка показалась для страницы, которую вы специально закрыли от индексации, то можете пропустить ее. А если максимальный показатель отказов был на карточке товара, то лучше перепроверить, а по каким запросам пользователи чаще всего на нее приходят. Может, стоит переписать там тексты или вдруг там все в битых изображениях. Ну и детально изучить поисковые запросы и их статистику для каждой страницы можно сразу в программе. Откройте меню База данных, Текущая таблица, Яндекс Метрика запросы. Здесь вы сможете быстро понять, ранжируется ли страница по нерелевантным ключам и какая в среднем глубина просмотра. Прямо внутри и этой таблицы с запросами, и основной вы можете сортировать и группировать результаты по любому из собранных параметров. Чтобы получить удобный для работы отчет, и найти точки роста трафика на вашем проекте.